А свет там везде дали. То есть человек, который отвечал за свет в Мариуполе, просто большой молодец и красавчик. Ему нужно, его нужно обязательно наградить. Как бы на самом деле, вот если бы меня спросили, а вот, вот если бы можно было бы сделать все, что угодно для жителей Мариуполя, что вот стоило бы им сделать для них? Дай бы им, честно говоря, просто тысяч по 50 рублей раздал каждому там. Всем русский мир и слава России! Это все и проект «Форпост. Около войны». Всю весну внимание мировой общественности было приковано к Мариуполю. Все с напряжением следили за штурмом города русскими войсками. В результате тяжелых уличных боев Мариуполь оказался почти полностью разрушен. Многие люди вынуждены были уехать из города. Тем не менее, большое количество людей осталось жить в разрушенных домах. Большинство из которых осталось без отопления. И если летом и осенью погода еще позволяла закрывать на это глаза, то ближе к зиме жители оказались перед угрозой гуманитарной катастрофы. О ситуации с теплом в городе и деятельности волонтеров по предотвращению массового замерзания людей поговорим с лидером движения «Общество. Будущее» и инициатором гуманитарной миссии «Сагри и Донбасс» Романом Юниманом. Ром, привет! Слава России! Привет, слава России! Мог бы представиться нашим зрителям... Зовут меня Роман Юниман, я независимый политик, избирался в Мосгордуму, в Госдуму. Все дело как самый владеженец. К сожалению, пока не дошел до мандата, я так сказать, депутатского. Вот. Но, скажем так, я думаю, в будущем все получится. Живу в Москве. Сейчас, вот, после начала СВО, занимаюсь гуманитарной помощью. То есть мы сначала помогали людям в ПВР к беженцам, потом мы возили лекарства в Херсон, потом возили больницы Донецка, ну и вот сейчас, собственно, наша самая большая миссия, мы возим обогреватели в Мариуполь и, ну, стараемся сделать так, чтобы город не замерз. Угу. Тогда давай сейчас по порядку. Вы после начала спецоперации вот, угу. твое движение да, решили сконцентрироваться на гуманитарной помощи. Да, а все так. А вот каким образом вы пришли к этому решению, да, и как вот первая миссия ваша случилась, да, то есть как был сделан выбор, что вы будете заниматься вот именно этим и этим, и э, ну, как это все происходило? Угу. Ну, на самом деле, это, в принципе, наверное, через пару дней уже родилось, как идея. Ну, потому что, когда такие события происходят, ну, то есть нельзя просто оставаться в стороне, и мы пытались понять, чем вот мы как движение, чем мы можем... Чтобы, чем бы нам хотелось заниматься, с одной стороны, что соответствует нашим ценностям, а с другой стороны, что приносит наибольшую пользу. Ну и вот, собственно говоря, мы решили заняться гуманитаркой. У нас сначала было три инициативы. Мы сдавали кровь для, ну, собственно, раненых бойцов. Uh -huh. Мы организовывали линию психологической поддержки, когда вот все это началось, ну, потому что у всех начала крыша ехать. Вот, и мы там провели, по-моему, больше 60 консультаций бесплатных для, для тех, кто к нам записался. И мы начали помогать, ну, вот, собственно, беженцам в ПВРах. Мы не знали, насколько это будет объемная история. Вот, и, собственно говоря, как бы то, чем в итоге как бы те проекты, которые у нас оказались большими, они ими оказались, ну, просто потому, что когда вот, ну, это знаешь, как тест, ты когда начинаешь э, что-то делать, и если это начинает выстреливать, да, если начинает это прям переть, то ты туда прикладываешь, прикладываешь все усилия. Вот. А у нас то же самое было сначала с ПВРами, когда там, ты в один что-то привез, потом их 10 появилось, ты в 10 привез, потом их 20 появилось, ну, и, в общем, такая, такая вот такая история там мы в итоге помогли 15 тысячам человек мы считали именно адресных таких вот адресных доставок и а, что мы потом делали ну, то есть в херсон когда мы просто туда съездили в начале апреля ну было понятно что ну, то есть мы просто увидели что нет лекарств то есть еда есть вроде что-то есть лекарств не было ну и мы стали возить лекарства вот соответственно потом Потом мы решили тоже, как бы мы поговорили с больницами, с э, центром Гусака, э, поговорили с ними, они тоже там свой запрос прислали, вот мы туда стали тоже что-то возить периодически. Ну, а в последний вот такой заезд в больницу в сентябре я съездил в Мариуполь, поговорил с людьми и, ну, я пытался понять, а что вот как бы людям нужно больше остального. А, и, ну, понятно, что там, там есть запрос на памперсы, детское питание одежда теплая. Но мы просто поняли, что город, блин, вообще не отапливается. И если мы туда не привезем не просто там, тысячу обогревателей, да, а там тысяч тридцать, то оно все, к сожалению, люди замерзнут. Вот поэтому... То есть это такая история в духе... Я никогда не хотел быть как это... Я... Если бы я хотел сделать благотворительный фонд, я бы его сделал еще давно. Вот. Но просто когда ты видишь э, людское горе, когда ты видишь, что русские люди страдают. Ну, ты не. Ты хочешь сделать так, чтобы лозунг своих не бросаем был не просто пропагандой, а э, Ну вот, как бы реальностью. Хотя бы у нас. Угу. А выбор вот именно история с обогревателями. Акция Сагри Донбас. Угу. А, вот, вы сконцентрировались именно на ней. Я думаю, многие люди, которые не слышали про вашу акцию и в принципе особо не интересовались, как бы, чем живет сейчас Мариуполь, для себя сейчас с удивлением узнают да, то, что на самом деле там очень-очень все плохо с отоплением. Mm -hmm. Почему, собственно, вы решили как бы, да, заняться именно обогревателями? И греть Донбасс. Вот. И я так понимаю, что город стоит на пороге гуманитарной катастрофы. Или я не прав? Ну, он стоял, честно говоря, мы сейчас... То есть, скажем так, то, сколько мы туда завезли обогревателей, мы уже привезли 23 тысячи. Там живет примерно половина от военной численности, то есть где-то 250 тысяч человек. Это примерно 100-120 тысяч помещений. Соответственно, если мы привезли 23 тысячи обогревателей, то вот где-то в 20% помещений появились наши обогреватели. И это очень, это большое количество, потому что, ну, во-первых, у кого-то они были, а свет там везде дали. То есть человек, который отвечал за свет в Мариуполе, просто большой молодец и красавчик. Ему нужно, его нужно обязательно наградить. Вот. Даже отопление там, в принципе, ну, потихоньку... То есть проблема же в чем была? да, В том, что отопление очень медленно проводят. И там сейчас, наверное, в процентах 20 домах есть отопление ну, центральное. Это мало, да. Но вот как бы в сумме, в итоге, сейчас мы еще туда привезем еще 6000 обогревателей, и на этом, ну, вот такой как бы проблема, то есть она будет острой, но она не будет, это не будет катастрофой, да, то есть это будет проблемой, но это уже не будет вот такой вот прям, а, прям жестью. И... Что мы почему так произошло? Да? То есть, если бы мы туда не привезли, к сожалению, да, я это просто вижу, то никто бы даже не почесался, и сейчас люди бы уже замерзали. Почему так произошло? Ну, во-первых, потому что город ну, сильно разрушен, и отопление ну, провести отопление это же какая история? Если у тебя даже там в одном стояке трубы побило, то тебе их нужно все проверить, опрессовать, там, дыры как-то заделать. Потому что если ты, если ты этого не сделаешь, то всех просто затопят. Вот. И это очень большая работа, на которую, я бы не сказал, не хватает ресурсов. Нет, ресурсов в Мариуполе выделили много. Не хватает именно управленческих качеств тех людей, кто, эти, ну, кто этими ресурсами управляет. Ну, потому что, когда там с июня работы ведутся, можно было уже к августу понять, что, окей, мы не успеваем, да, мы не успеваем всех подключить к отоплению и начать, ну, там, придумывать а, какие-то альтернативные методы, типа тех же обогревателей или там людей куда-то вывозить, но вот, как бы, когда мы, когда я туда приехал в начале октября, я просто увидел, что если ничего не делать, то ну, какая-то часть города замерзнет, кто-то из этого умрет. И, ну, это будет, то есть, и, а все это будет и, там, извините, происходить над, э, над веселый степ, над европейцами, у которых подорожала электри... ну, там, типа, даже подорожало отопление. Uh -huh. и, ну, а мне же, ну, как бы, мне важно, чтобы наши люди, которые, ну, которые теперь с нами, чтобы им было хорошо, и про них-то никто не снимет репортаж на федеральном телевидении, о том, что им-то в итоге не очень весело. Вот. Ну и в итоге мы вот этим занялись. А ты сказал, что на 20% город отапливается, примерно 20% по твоим, я так понимаю, расчетам. Угу, да. Вы а, закрыли своими обогревателями, и таким образом вы еще поставите туда тысяч обогревателей, и проблема будет решена. Но подожди, а, 6000 да, ну, обогревателей, все, это сколько все. это сколько процентов, вот, по-твоему? да. Да, ну, смотри, типа, собственно, 6, как бы 6 тысяч, которые мы последние поставим, mm -hmm. это а, в основном мы поставим вот именно совсем незащищенным слоям населения, то есть если до этого мы выдавали их массово, ну, в смысле мы их выдавали в руки каждому, но глобально мы их выдавали а, ну, как бы всем, да, желающим, то сейчас 6 тысяч мы именно дадим там, инвалидам, многодетным, ну, вот только как бы тем заявкам, которые вот у нас, которые, скажем так, в группы риска. Вот. Почему это, уже, как, почему это в целом должно решить проблему? А, ну, по двум причинам. Во-первых, а, до конца года должно быть уже 30%, насколько, опять же, нам, насколько мы понимаем, там все-таки до Нового года должно а, это число домов с отоплением увеличиться нас обогреватель станет уже не 20% от этой численности, а ну, примерно, ну, собственно говоря, как раз-таки где-то к 30% тоже и подойдет. То есть сейчас было 23 тысячи, станет 29 тысяч, ну вот где-то там 29, ну 25-29 процентов, ну потому что, опять же, мы точно не знаем, сколько там людей живут, и никто не знает. Вот. То есть сумме это даст примерно там 55-60 процентов от uh, общего числа. Но Важно. У тебя из оставшихся 40%, во-первых, часть живет в частном секторе, где есть печки. И, соответственно, то есть, те 20%, о которых я говорил, это, грубо говоря, дома эти многоквартирные. То есть, если люди живут в домах, где у них есть печки, да, углем топить дорого, но, вот опять же, будет дорого, но они не замерзнут. То есть, наша задача была сделать так, чтобы люди не замерзли. Вот, ну, а дешево, это дорого, это уже, к сожалению, ну, второй вопрос. Вот. А во-вторых, у многих людей уже были обогреватели. То есть мы, когда э, общались, ну, проводили свое такое мини-исследование, э, ну, было понятно, что где-то у 30%, э, 30-40% э, мариупольцев у них есть обогреватель электрический. И понятное дело, что со временем будут такие как бы, наложения, что кому-то провели отопление, а обогреватель у него все еще есть. Но, там, э, но э, что как бы. К чему это тоже там, приведет? К тому, что на самом деле самая ну, там, важная задача да, для нас была это насытить город обогревателями, То есть, когда у тебя появляется там, там, 30 тысяч новых обогревателей в городе бесплатных, ну, там, это ты людям их раздал, то люди ими могут охотнее делиться, если, а там, если у них, к примеру, в доме дали отопление. вот В крайнем случае, да, то есть, тоже вот мы когда думали, а о том, что... Там, если, опять же, там, в подъезде хотя бы у одного человека есть обогреватель, ну, в крайнем случае люди могут к нему прийти греться. Вот. Ну, то есть это вот уже будет, ну, да, не идеально, но, опять же, хотя бы, хотя бы тепло. Вот. Но в целом, как бы, что мы видим да, по Мариуполю? Во-первых, мы видим, что э, цены на обогреватели на рынках, которые там есть, то есть там они как стоили примерно 5000 рублей за штуку, э, да очень дорого. Вот. А так примерно и осталось. То есть, как бы, спрос на новые обогреватели не вырос. Если бы он вырос, обогреватели бы там продавали дороже. Вот. А во-вторых, во во что мы видим, нам жалуются электрики. У них, ну, собственно говоря, вот эти 6 тысяч мы, может быть, бы и больше привезли. Но, судя, мы так с ними посидели, посчитали: просто больше 6 тысяч там уже сеть не выдержит. Угу. То есть там уже начнутся верные отключения. Вот и поэтому. Поэтому вот, вот как-то так и в целом, как бы это снимет именно остроту проблемы. То есть людям все еще будет некомфортно, но они не замерзнут вот именно как физически. Да, да. я понял, Ром. скажи, пожалуйста, вот вы когда начали поставлять туда обогреватели, mm -hmm. вам местные власти каким-то образом содействовали? А, ну и да, и нет? Ну, то есть, скажем так, первое, они не мешали. Uh -huh. На самом деле это уже как бы уже неплохо, да, потому что если бы они нам мешали, все было бы сложнее. Вот, нам не мешали, я бы сказал, даже и не пытались мешать. Вот, вот, вот да, что важно. Это уже, уже, уже, уже ну, я, я, это не ирония, да, я не шучу. Для российской власти это уже вот как бы хороший первый шаг. Нам, как бы нам пытались содействовать, то есть в принципе все то, что мы от местных мариупольских властей ну, пытались как бы там, у них какую-то информацию узнать или как-то там, чтобы они нам помогли, это в целом ну, происходило. Понятное дело, что нельзя сказать, что это было вот как не знаю. Хлебом солью встречали, склад дали, машины дали. Как только узнали, что мы привезем обогреватели, сразу все организовали. Но мы этого и не ждали, да? потому что если бы местная власть могла вот такие, так вот все как бы красиво делать, то и обогреватели бы там были не нужны. Вот. Но как бы что они сделали? Да? Они поначалу мы так и не добились от них списков домов, где есть отопление. И вот, ну, как бы, то есть, представляете, да, люди не знают, где у них отопление в домах. Ну, то есть, кто-то знает, но общего списка нету. Вот, но сейчас мы, это, мы его добились, то есть, как бы, они его все-таки сделали. Мы, в принципе, много общались с местными волонтерами, с той же Донецкой республикой, движением. И мы раздавали обогреватели по их спискам тоже. И, ну, то есть мы сами ездили вместе с ними и вот по их спискам раздавали, потому что у них там очень много именно там, инвалидов, стариков, многодетных тоже вот как бы к ним записываются да, записываться на обогреватели. И мы в принципе, ну, то есть я бы сказал, что мы скорее вот прям очень плодотворно повзаимодействовали с местной властью. Там, где они могли, они нам помогали. И там отношение было нормальное. То есть ну вот сказать что вот они там нам а, как бы про нас как бы услышали про нас там и ничего не сделали или там, даже не попытались или там, тем более стали мешать но это не так нет они пытались нам помочь в меру того а, насколько они а, могли это сделать поэтому в принципе ну как бы я положительно оценивать с ними взаимодействие по этому вопросу. Это с местной властью. А пытались ли вы каким-то образом взаимодействовать с федералами? Ну, вот кто-то же должен отвечать uh -huh. как бы, да, за недопущение гуманитарных каких-то проблем, там, катастроф и прочего uh -huh. вот, на освобожденных территориях. Мы не пытались. Я не знаю, кто этим должен заниматься, честно говоря. Мы решили, что вместо того, чтобы выяснять, uh -huh. ну, как бы, кто, кто, кто этим занимается, просто мы вот найдем обогреватели, будем их возить если на нас выйдут и там скажут, не знаю, слушайте, ребята, а вот нужно еще там 20 тысяч в другое место, или, не знаю, слушайте, а что это вы возите? а давайте мы теперь будем возить. Да, ну, просто выйдут или скажут, не возите больше, что-нибудь, да. Ну, никто на нас не вышел, ничего нам не сказал, и причем, ладно, можно было бы сказать, что там они... Может быть, со мной не хотят общаться, да, что я такой нестемный чувак. Вот. Но там есть у нас, кто нам там могли бы выйти на тех же мариупольских властей, да, и, там, им что-то передать, что мы, а вот эти обогреватели там не, знаю, не принимайте. Или наоборот, принимайте. Или, ну, не знаю, ну что-то. да. Но вот как бы никто в итоге этим всем не заинтересовался. Это интересно, потому что вообще-то, по идее, да, в курсе у нас целое министерство, из которого человеческими ситуациями занимается которые вот типа для этого создавали, вот для таких вещей. А, но вот опять же, ну, как бы, я честно, ну, я не стал даже писать туда обращение, ну, потому что что бы это было? Мне 30 дней бы, через 30 дней ответ выдали, какой-нибудь в духе, что там все делается, или мы ваше обращение рассмотрим. Ну, как бы зачем? А если надо, могли бы сами выйти. Ну, никто даже, то есть, никто даже, понимаете, на, нам вот с самого... С самого октября говорили, что вот-вот приедет от Единой России фура на 14 тысяч обогревателей. Ну, фуры. Ну, и ничего не приехало. Все это время она все едет и едет и едет и едет. И никто в итоге, кроме нас, никаких обогревателей, ну вот так вот, да, то есть не 100-200, а вот там, тысячи. Mm -hmm. Никто их и не привез. Ну, я так понял, что мы ну, привезли в туда. В итоге только нам и надо, получилось. Вы привезли туда уже, как ты сказал, 23 тысячи, еще будете 6 тысяч поставлять. Да. А в какую сумму? Вот эти 23 тысячи или там 29 вместе, суммарно, как бы, да, то есть можно оценить, это, на какие деньги все это закуплено? Ага. Ну вот смотрите, у этой штуки есть рыночная цена и не рыночная. Рыночная цена этих обогревателей примерно 3,5-4 тысячи за штуку. Ну, то есть, вот можете просто примерно умножить там 30 тысяч на 4 тысячи, это там 120 миллионов, ну, можно там на 3,5. Ну, в общем, суммарная товарная стоимость того, что мы туда привезли, больше 100 миллионов рублей. Угу. А, то, что мы... Как бы мы, естественно, брали это по другой цене. То есть, нам очень сильно помог производитель обогревателей, ну, собственно, компания РусКлимат И они как раз-таки согласились нам продавать его по себестоимости, то есть мы обогреватели покупали по 1650 рублей за штуку, то есть, это, ну, видите, это в два раза дешевле, чем там, это на рынке. А вы сами выбрали Но... производителя, обратились к ним, бы они сказали, да, окей, ребята, нет, поможем? Так, нет, так получилось, получилось, что просто генеральный директор этого предприятия, это, ну, там, это одно из двух крупнейших предприятий в России, которые обогреватели производят, а, он просто мой знакомый, ну, то есть, и mm вот -hmm. Оно сложилось так, да, что а, я ему написал, они там сначала они на какую-то часть обогревателей сами даже оплатили, то есть полностью а, какую-то часть он оплатил. А, там Игорь Дмитриев нам помог, с, а, то есть, ну, во-первых, со сбором денег на это все тоже. Вот там он оплачивал фуры и доставку этих обогревателей до места. Вот, а на меня, то есть и на общество будущее мы, а, собственно говоря, на нас легла именно раздача всего этого. То есть раздача на, на, на местах, э, развоз адресный. И э, вот как бы в итоге мы на все про все, то есть там, там как было, там первая партия была 4000, ее Игорь Дмитриев и Машнин сами там, привезли, доставили, взяли на это деньги откуда-то. Вот, э, собственно, вторая партия на 6300, ее тоже э, вот, ну, ген гендиректор, Георгий Машнин а, с коллегами они скинулись, то есть они как бы оплатили всю партию 6300 обогревателей, а мы тогда собирали именно на раздачу, и, а, ну да, на раздачу обогревателей и где-то мы потратили примерно 600, нет, побольше, 700 или 800 тысяч на раздачу. Ну, потому что нужно привести туда людей, нужны, нужны машины, нужно там, это неделя, ну, то есть 6 тысяч обогревателей раздать. Ну, короче, это, это тоже не, не бесплатно получается. Вот, и, а на последнюю партию, ну, вот, которая 12 600, которая была, вот, пред, точнее, ну, вот, не нынешняя грядущая, а последняя, мы собрали в сумме 25 миллионов, то есть и на покупку и на раздачу и вот на, на все на все про все а, собрали в основном через телеграм-каналы. То есть очень там это все небольшое там 10 миллионов это просто люди на карты накидали небольшими пожертвованиями. Еще 10 миллионов это 40 человек. Ну когда мы написали, что вот кто хочет на 200 тысяч или более оплатить, а напишите отдельно, мы вас ну как бы, чтобы вы не через нас деньги проводили, а вот сразу как бы купили обогреватели а, на заводе. Uh -huh. Ну чтобы лишний раз вот опять же там чужие деньги не хранить. И там тоже 10 миллионов. И 5 миллионов это вот мы пособирали с тех, кто до этого у меня жертвовал на избирательной кампании. Вот в итоге вот получилась вот такая вот такая комбинация. Сейчас нам нужно еще 10 миллионов собрать на вот эту нашу последнюю партию в 6 тысяч, и которую мы собираемся 20-22 ну, декабря привести в Мариуполь и до Нового года раздать. Mm -hmm. А Ром, скажи, пожалуйста, а Мариуполь это единственный замерзающий город? Есть а, у тебя информация о других нет. городах? К сожалению, нет. Ну, скажем так, по масштабам это самый большой. Именно по масштабам замерзания. Ну, уже нет, но как бы был. В чем? Где еще проблема? Есть проблема в Волновахе, есть проблема в Северодонецке или Сечанске. А, е, да, там там, там вот, Север Донецка, Лисичанска, там, там большие проблемы. Там мало людей осталось, это правда, там тысяч, наверное, 20 человек. Но там, там очень плохо, и мы попробуем что-нибудь туда довести. Вот. И, соответственно, эм, окраины Донецка. Ну, то есть окраины Донецка, до которых там, коммунальная служба не доходит, там тоже, там тоже проблема. И в самом Донецке тоже могут быть проблемы из-за того, что... Ну, обстрелы продолжаются, и в том числе коммунальная инфраструктура И ну, город может, может тоже остаться без отопления. Друзья, проект «Около войны» призван не только освещать специальную военную операцию, но всеми доступными средствами поддерживать наших бойцов и мирных жителей, пострадавших от боевых действий. И мы призываем вас, наших зрителей, по мере возможности участвовать в этом. Вы можете присоединиться к акции «Сагрей Донбасс» и пожертвовать деньги на закупку новой партии обогревателей для жителей Мариуполя. Реквизиты для сбора средств будут указаны в описании. Помимо проблемы с теплом, просвет ты сказал, что там в плане света как бы более-менее все нормально, где можно было провести, да, то есть провели. Угу. А что с водой, например? Я вот знаю, что э, в Донецке так это вообще проблема, как бы, то есть там воду там, по несколько часов то ли в неделю как бы, поставляют, то ли как-то вот, ну, вот так. И в Бахмуте, если я не ошибаюсь, находится водозаборник, от которого mm -hmm. зависит э, снабжение водой э, Донецка, Мариуполя, других как бы, городов. Вот, э... Ну, там только Донецк, Мариуполь, у Мариуполя своя вода, mm -hmm. и поэтому в Мариуполе с водой лучше, чем в Донецке. Она, в принципе, почти везде есть. Ну, то есть, много где есть. Я думаю, там в 70% 80% домов. А, в Донецке, там, там тоже от района зависит, на самом деле. В разных районах по-разному. Вот. А в Мариуполе, ну, с водой в целом, ну, опять же, нехорошо, но в целом, как бы не, так, не так критично, как, как с отоплением. А, наверное, ну, то есть, как бы на самом деле, вот если бы меня спросили, а вот. Вот если бы можно было бы сделать все, что угодно для жителей Мариуполя, что вот стоило бы им а, сделать для них? Дай бы им, честно говоря, просто тысяч по 50 рублей раздал каждому там. А, потому что у них же у всех вещи сгорели. И ты задолбаешься всем водить. Сначала там, не знаю, сначала одежду, потом там, не знаю, канцелярские принадлежности, тетрадь для школы. Ну, ну, представьте, у вас все было, а все сгорело. Там же главная проблема именно в этом, в том, что все квартиры ну, позгорали. И вместо того, чтобы там возить сначала одно, потом другое, так вот целый год по чуть-чуть чего-то возить и все равно что-то забыть, да раздайте людям деньги. Ну, то есть это не, таки, это не такая большая для бюджета была бы сумма, и даже эту инфляцию бы особо не разогнало. Ну, просто всем тем, кто живет в Мариуполе, там, одним днем, да, пока там туда другие не приехали, сделайте это. Вот. Но вот, к сожалению, к сожалению, этого не делается. Там в людей бумажки требуют, просто жесть. Ну, то есть человек, допустим, э, у него квартира сгорела, а у, не, а у квартиры есть еще второй собственник. Ну, допустим, это была муж с женой были, или там э, часть записана на внука или на сына. А там, не знаю, этот человек погиб или находится в Европе, или э, находится на Украине, и, а, а ему говорят, о, а тогда нужна доверенность от него свежая. А как ты доверенность передашь, там, не знаю, из Киева в Мариуполь? Ну, то есть, во-первых, это очень дорого, ну, представьте, да, а, и... А, и говорят, а, нет доверенности, ну, нет доверенности, мы тогда вас даже в очередь на квартиру не поставим. Или там у людей трудовые книжки сгорели, им назначают минимальную пенсию, ну, там, совсем какие-то копейки, там, лишние 5000 рублей, да, чтобы они получили, говорит, ну, вот вы книжку восстановите, там, в архивы идите, там, в, Маке... в Макеевку, по-моему, там, в Макеевке а, архивы. Ну, то есть, и вот, как бы ты вот на это все смотришь и думаешь, блин, отстаньте от людей своими бумажками. Ну, типа, просто помогите uh -huh. Скажи, а в Мариуполе сейчас, вот помимо, опять же, упомянутого электричества, что-то вот положительное делается? Ну, у нас uh -huh. же по, по телевизору как бы бодро как бы рассказывали о том, как там все отстраиваться будет. И отстраивается даже там какую-то партию домов показывали весьма недурно сделанную, как я вот видел внешне, во всяком случае. Вот, что-то еще, может быть, там происходит? А, вот, кстати говоря, вспомнил новость о том, то ли октябрьская примерно вот по времени выхода, о том, что аэропорт восстанавливают в Мариуполе. Как ты думаешь, он актуален сейчас? Ну, во-первых, нет, а аэропорт там не актуален, и я, честно говоря, не знаю, ну, опять же, Понимаете, ведь новость, что его восстанавливают, может быть, только в том, что его обнесли забором а, и согласовали планы восстановления. Или там начали убирать мусор оттуда. Это уже технически можно сказать, что его восстанавливают. А, опять же, да, вот с Мариуполем нельзя вот сказать, что там вообще ничего не делается. Но это было бы неправдой. А, нет, на Мариуполь выделено много ресурсов. То есть там много людей, тут завезли десятки тысяч рабочих, а, там куча техники. А, домов там новых, наверное, ну тысяч на пять человек, может быть на 7. Ну то есть это в целом это несколько кварталов домов. Но проблема в том, что масштабы, которые нужны Мариуполю, они сильно больше. Вот в чем проблема. То есть там активно окна меняют, там активно что-то строится, там дороги меняют. То есть ну, у тебя не создается впечатление, что город ну вот бросили, не нет, угу. там ведутся восстановительные работы. Но, но они просто просто их темпы они не соответствуют масштабу разрушения и тому времени, которое ну там, тому ограниченному времени, которое есть. Если бы не было зимы, может быть, как бы и, и черт бы с ним, но зима-то существует, и это как бы проблема. Вот. И поэтому восстановление ведется. Ты это видишь вот. там какие-то дома ремонтируют. Просто медленно. То есть, как бы когда новые кварталы есть, даже там их два ну, именно таких больших относительно кварталов. Сейчас, наверное, третий достроят. Но это вот, опять же, нужно там не два, а двадцать. Вот в чем проблема. Понятно. А, вот. Скажи, вот люди... Ну, люди, кстати, люди положительно там настроены. Они, они считают, что самое жесткое, что у них было позади. Вот. И поэтому они, допустим, более жизнерадостные, чем в том же Донецке. Ну, то есть в Донецке люди более, подавлены. Ну, подавленные. И, а в Мариуполе они как-то вот такие более живые. Вот Они все а, в основном ну, из-за того, что они прошли штурм города, они а, очень, а, ну скажем так, они, они стараются об этом не особо вспоминать вот, и за, ну, как бы именно а, фокусируются на бытовых проблемах. То есть там люди вот прям они как бы... То есть, они живут обычно, они стараются жить обычной жизнью. И ну, в целом у них получается. Вот к ДНР относятся не очень хорошо, uh -huh. к России относятся хорошо, то есть они говорят, мы же к России присоединялись, они а к ДНР, вообще-то. Вот очень, очень многих, там, даже тех, кто был за Украину, скажем так, поведение Азова и ВСУ, они, скажем так, из-за этого поменяли сторону, ну, то есть, то есть там, там, там, там, там тебе каждый практически расскажет про какой-то трэш или жесть, которая ну, была связана с а, а, захистниками города, так сказать. Uh -huh. вот. а, при этом, ну я бы не сказал, что там они, скажи, как сказать, прям очень радуются произошедшему. А, ну, то есть, люди хотят скорейшего окончания войны, вот их как бы желание: да? они хотят мирно жить. А, наверное, в целом им, опять же, ну, наверное, они, конечно, они больше хотят жить в России, но как бы, желание мира тут первично. Вот я бы что сказал. Слушай, ну вот вы с ними общались, вот э, они в приватных беседах э, угу. никаким образом не пытаются высказывать претензии из-за разряда, как бы нам город разрушили, а теперь как бы сюда гуманитарку возите? Нет, за самих людей такого нету. То есть понятно, что они понимают, как бы что, ну как бы город артиллерии разрушила российская армия. И, ну, то есть они это понимают. Но они не пытаются, когда ты привозишь туда и тебе за это предъявлять. Ну, потому что они понимают, что... То есть у них отношение к этому, что... Ну, так сложилось. Ну, то есть так сложилось, да, там город э, заняли Азовцы, uh -huh. э, пришлось их выбивать. И вот, ну, как бы были бои, да. Ну, типа, плохо, что до этого все довели. но вот, как бы, а что сейчас уже сделаешь? И нет, там, в целом, там людей за Украиной не очень много, я думаю, процентов 10, может быть, 20, вот так вот. Ну, осталось, да, понятно, что многие уехали в самом начале. Вот многие потом уехали. И, ну, вот, вот как-то так. А почему к ДНР так относится, То есть к России, соответственно, положительно, угу. а к ДНР не очень, ну, то, что ты сказал. Ну потому, ну, потому что те же самые бумажки о квартирах с них требуют чиновники ДНР. Вот, вот. Ну, грубо говоря. То есть, как бы они видели вот всю эту неорганизованность, uh -huh. этот оператор сотовой связи Феникс, всех этих чиновников, там многие чиновники, кстати, остались еще с Украины, с украинских, так сказать, до, до военных времен. И вот как бы и они, они это ассоциируют именно с ДНР, а не с Большой Россией. Ром, еще вопрос. Вот про сам процесс раздачи. Расскажи, вот как угу. это вот а, по факту на месте происходит. Вот приехала машина в какой-то там ага. двор или куда. Ну вот дальше сам расскажешь. У нас было несколько форматов. У нас был формат номер один. Это мы ездили, а, то есть первый, когда это вот действительно а, во двор приезжает машина. А, первый заезд мы раздавали просто, ну там, как бы начинали людям раздавать, а люди в Мариуполе не очень организованы. То есть у всех есть телеграм-чаты, все друг с другом знакомы, есть везде старшие по дому, все друг друга предупреждают. И когда ты начинаешь раздавать обогреватели, сразу слетается весь двор туда, там, все окрестные говорят. Вот. Потом мы стали вот во второй заход, когда у нас уже было много заявок в нашем боте с Агрей Донбасс, куда люди ну, заявки оставляли. Кстати, многие его называли Сергей Донбас. Вот, это очень прикольно. Почему? Вот, они пишут: Ну, у нас называется Согрей Донбас. А они ему пишут: Здравствуйте, Сергей. <свят> вот. а, ну ладно, это не, не важно. И а, мы как собирали? Мы в бот давали а анонс, что вот мы приезжаем в такой-то двор, и те, кто живут рядом, приходите, показывайте заявки, а, и мы вам по заявкам будем вашим выдавать обогреватели. Ну, то есть, мы вот так приезжали, и получается, те, кто оставлял заявки, мы им выдавали на руки. Это первый способ раздачи. Второй способ раздачи, мы адресно а, возили обогревателя, а, либо по нашим заявкам, ну то есть если мы видим, что написано там, инвалид, или там, многодетный, или ходить не может, вот мы привозили обогреватель на дом. И мы очень много, там, мы несколько тысяч а, развезли именно вот прям на квартиры людям. И еще несколько тысяч мы развозили вместе с местными волонтерами, то есть у них были списки людей, мы брали их машины, и ну, та, та же Донецкая Республика, да, которая нам неплохо помогла, вот, мы, мы с ними вместе ездили и раздавали э, по их спискам вот, людям, и тоже ну, такая получается адресная история. Вот, то есть глобально было таких два направления, то есть часть мы во дворах раздавали, а часть мы вот адресно на квартиры людям привозили. Именно поэтому нам, при, нам пришлось в Мариуполь везти, у нас было больше 10 машин и 25 человек, волонтеров, которых мы привезли. Mm -hmm. Вот вы раздавали эти э, обогреватели, вот там, где вы раздавали не адресно, а во дворах. А не было опасения, что там туда придут люди, которые будут брать там, по два, по три как бы, обогревателя, потом их где-то перепродавать будут, ну вот, такие вот вещи. Да, мы, мы поэтому мы записывали телефон человека, то есть мы как бы проверяли, не выдали ли мы ему уже обогреватель, то есть мы так делали, ну, то есть мы э, старались так делать. Во-вторых, мы э, анонсировали все прям за час, за полтора до выдачи. Ну, то есть, чтобы, чтобы нельзя было распланировать маршрут, маршруты вот таких походов. Ну, а в-третьих, все равно мы, мы смирились с тем, что кто-то, может быть, возьмет 2 три обогревателя, ну, там, получится ему нас обхитрить. Ну, ничего страшного. Как бы, ну, будет у человека чуть-чуть больше обогревателей. То есть, тем так... более, что, что их все равно люди не продают. Ну, то есть, там были попытки их продать, но они, во-первых, их там сразу все... Мы же на них пишем, что это гуманитарка. То есть, там, uh -huh. там видно, что это гуманитарный обогреватель. Вот. Были попытки их продать, вот. но там сами же местные их а, всячески, а, скажем так, дискредитировали этих людей. И за все время мы видели все лишь две попытки. А на рынках города наших обогревателей так и не появилось. Понял, вот. то, так что, как бы, если кто-то и брал 2-3 обогревателя, скорее всего, он кому-то отдавал их. То, ну, там... в смысле. Я понял, но просто я себе могу представить, знаешь, там каких-то ну, особо ушлых людей, которые приехали там с как газелькой. Пацаны, тут нам, как бы сказать, в соседний район как бы, привезти. Да, мы сами сделаем сутку. Отгрузите, а, не, пожалуйста. Нет, вот, не, вот это в том-то и дело, что мы как бы мы... Вот наше главное, что мы делали, это мы, мы всегда выдавали конечному потребителю. Ну, то есть даже если, к примеру, у вот нас там школы просили обогреватели, мы их не просто привозили в школы и оставляли, мы их выдавали каждому. Ну, вот как мы говорим, составляйте списки. Если это учителя, то вот, ну, как бы, учителю в руки вручаем. Если это класс, в каждый класс ставим, ну, то есть и в классе обогреватель, ну, то есть как бы работает. Потому что нам важно было чтобы эти обогреватели не оказались как бы в большом количестве в одних руках. То есть там не два-три, да, один, один уж заберет, а вот чтобы там 50 обогревателей ушли там, с молотка. Вот. — Слушай, Слушай, а можешь рассказать было? вот а, среднестатистическое жилье, да, то есть в котором угу. этот обогреватель находится? То есть я вот слышал о том, что у кого-то крыши даже нет над головой, где-то там стекла выбиты. Вот а, как это выглядит? Ну, это в целом, как бы это, скорее всего, такая квартира. Ну, то есть там есть, конечно, еще частные дома, ну, их много. Но глобально это квартира в многоквартирном доме, скорее всего, там это Аля там в подъезде, там либо соседний подъезд, подъезд полностью сгорел, либо в этом подъезде, допустим, там в верхней этаже люди не живут уже, там все сгорело, а вот некоторые квартиры остались. И то есть там подъезды все такие черные, обуглившиеся. Вот, сами квартиры, ну, обычно, скорее, ну, просто, ну, обычные квартиры, да, то есть там, ну, там стекла повыбивало, но там либо люди сами уже себе что-то поставили, либо как-то залатали пленкой и вот, ну, чем-то таким. Ну, то есть глобально, в принципе, там крыша над, ну, крыша над головой и там чем-то заделанное окно есть у всех. Вот, вот так я бы сказал, да, то есть дальше там вопрос того, чтобы вот это чем-то заделанное окно уже менять на нормальный там, нормальность типа пакет. Uh -huh. а, Ром, uh -huh. смотри, вот после того, как вы закончите вот эту эпопею с ма мариупольскими обогревателями, <клыш> чем вы э дальше планируете заниматься? Я же понимаю, что вы дальше все равно будете заниматься гуманитаркой. Есть да. уже какие-то наметки, предположения, как бы да, то есть какие-то конкретные агломерации, городские либо там другие населенные пункты? Куда и чем? Мы попробуем как-то э, в сторону Северодонецка или Лисичанска посмотреть. Возможно, Бахмута, если к тому времени э, он будет под Российской Федерацией, там же тоже понадобится помощь сразу. Uh -huh. вот. В общем, будем смотреть вот в ту сторону. Вот. Либо ну, там, Мариуполю мы тоже продолжим помогать. Просто, возможно, будем возить другие вещи. Может быть, там, подгузники, детское питание. Вот, ну, что-то такое, да, что, что уже не про выживание, а просто про там, нормальную человеческую жизнь. Теперь. — Провокационный вопрос. Uh -huh. Скажи, вот вы ездите в Донбасс, вы активно э, занимаетесь гуманитаркой, э, наверняка уже есть какие-то местные там э, люди, которые готовы на местах создать ячейки общества будущего. Общество будущее э, потом планирует заниматься э, с политикой вот, в этих регионах, uh -huh. На ну, в выборах uh -huh. участвовать? Ну, когда-нибудь да, ну, то есть, когда война закончится, тогда, наверное, да, почему бы и нет. Но это не является приоритетом, да. То есть, даже если нам скажут нет, там, знаете, ну, опять же, мы не знаем, чем все закончится. Если нам скажут, что нет, вот, никогда вы там в политике участвовать не сможете потом, но мы все равно продолжим это делать, вот, абсолютно в том же формате. Вот, потому что. Ну, да, давай даже так, это же в том числе история о том, как бы, а, а что вы делали, да, там, вот спросит меня сын, а что ты делал, пока война шла, да, вот, как бы, мне будет что ответить, а, поэтому, то есть если возможность представиться в будущем, ну, я не буду сейчас там говорить, что мы откажемся, ой, нет, никогда, ну, нет, наверное, поучаствуем, и, конечно, тогда нам наша гуманитарная вот эта деятельность, она там в плюс сыграет большой. Но как бы, но это не является, скажем так, заложенной целью да, в то, что мы делаем. Я понял. Спасибо большое за то, что нашел время. Я знаю, что у тебя его мало. Спасибо, что позвал. Да. Вот. Роман, удачи вам, как бы, вашей благородной миссии вот, и Спасибо. всяческих успехов Спасибо этому всем. движению. Друзья, просьба. Проекту «Около войны» важна обратная связь. Мы стремимся быть актуальным, интересным, живым проектом. Поэтому...